Почему количество финансовых пирамид в последнее время увеличивается? И как не попасть на удочку мошенников, обещающих огромную прибыль? О системе обмана и не только смотрите далее. Желание быстро и много заработать, наверное, было у многих. Человек так устроен, что не перестает верить в сказку. Однако поймать на свою удочку мошенникам несложно даже состоятельного или состоявшегося человека. К сожалению, финансовое мошенничество не стоит на месте. Технологии финансового обмана прогрессируют, и каждый раз появляются все новые и новые способы убедить человека вложить свои деньги. Так по каким же признакам все-таки можно распознать финансовую пирамиду? Во-первых, это нереально завышенные обещания. Обещания, которые, очевидно, не соответствуют нормальному уровню доходности, по обычным финансовым инструментам. Второй момент, который должен насторожить, это наличие или отсутствие у компании лицензии или иного разрешения со стороны Центрального банка на осуществление той или иной финансовой деятельности. Любая финансовая деятельность, тем более связанная с привлечением средств от физических лиц, осуществляется исключительно по лицензии, предоставленной Центральным банком Российской Федерации. Есть ли у данной компании лицензия или ее нет, можно легко проверить на сайте Центрального банка. Там содержатся реестры всех лицензированных им организаций. Если компания лицензии не имеет, значит нужно задуматься о том, что в данном случае вы сталкиваетесь либо с откровенным мошенничеством, либо с каким-то серым рынком финансовым. Третий важный признак, по которому можно распознать финансовую пирамиду – это непрозрачность организации. Финансовые мошенники никогда не раскрывают смысл своей деятельности. Они не рассказывают, как они зарабатывают деньги, за счет чего они собираются выплачивать доходы вкладчикам, а также не дают никакой информации о руководстве и владельце организации. Современные финансовые пирамиды э, очень часто вообще стараются быть э, минимально публичными, то есть, э, они стараются распространять информацию о себе и привлекать вкладчиков непубличным способом, то есть обращаясь индивидуально к человеку, распространяя информацию через социальные сети, избегая средств массовой информации. Стандартный срок службы пирамиды – несколько месяцев. Это время достаточно, чтобы охватить потенциальную аудиторию и при этом оставаться в тени. Как только пирамида становится слишком публичной или слишком заметной, она закрывается. Елизавета Никитина, Радмир Софиулин, Универньюз.